А, а, а знаете, знаете, как, как, как блондинка в институт поступала, не знаете? Блондинка поступает в институт, ни на один вопрос ответить не может. Ну, преподавателю она страшно нравится, симпатичная, как все блондинки. Он пытается ее как-то вытащить. Говорит, ну, ну хорошо, ну, от, ответьте мне на, на один вопрос. Назовите мне фамилию президента Соединенных Штатов. О, господи, ну три буквы, посредине у. Повышу. <"Да> <шо?"> Повышу. Да да представляете, вот такая блондинка из анекдота купила себе компьютер. Для, для нее же это, это, это а атомный реактор. Это, это центр управления полетом. Долбанный ноутбук. Писюк позорный. Ну что, все включил и все нажал, что-то не работаешь. Ну не помню, что надо делать, чтобы ты завелся. Сам вспомни. У тебя же память 500 гектаров. Жесткий диск, 100 квадратных литров. Мне все Серега объяснял, когда устанавливал. Хотя нет, литр же не может быть квадратный. Он же прямоугольный. Ну пакет же с молоком прямоугольный. Серега, гад, наврал, а я повелась. А потом еще бросил меня, жабюк пупырчики. Ой, включился. Алло, Анжел, слушай, он тут пишет осторожно, угроза вируса. Ну могли его повязку надеть или просто руки помыть. Так я опять не помню, что куда нажимала. Да ладно, главное работает. Идиот, еще раз так сделаешь, я тебя гаечным ключом разберу. Что в тебя сегодня такое написать? Сегодня идет целый день дождь, на улице 0 градусов. Насколько я помню из геометрии, это как раз температура, при которой кипит лед. И сегодня мне приснился классный сон, как будто бы Джонни Деп ехал мимо моего дома, и у него сломался москвич. А я вся такая в прозрачном пеньюаре, умею ремонтировать автомобили. Починила ему тормозную жидкость, надула колеса. А потом меня спросила, как тебя зовут? А я ничего не могла ответить, потому что опухли губы, потому что я же ему надула четыре колеса и Алло, Анжел! Слушай, я с этим компом вообще запарилась. Ну, слушай, если он слова подчеркивает, что делать, чтобы не подчеркивал? Ну вот он Джонни Деп подчеркивает, предлагает Депо и репо Ну что, ему самому в реп, что ли, дать? Ага, он есть такой типа грамотный, а я такая типа лохиня. А я не лохиня, я богиня. Вчера себе талию измеряла. Знаешь сколько? 54 как у твоей сестры шея. Привет ей, кстати. Ну, <реслых> <реслых> вот, дорогой мой дневничок. <реслых> дорогой мой дневничок, Джонни Деппа я видала только во сне. А Серегу, который комп устанавливал, в гробу и белых тапочках. Видела его вчера с новой дурой. Не знаю, что он мне нашел. Ножки такие тоненькие, кривые. Как будто их из тюбика кто-то выдавил. <реслых> Махнаты такие. Издалека видно, что с одной ногой она как-то справилась, а на другой у нее <свят> <нисколечко> не заклинила и пилят. Ну, вообще ни скольчко не ревную. <свят> Дай им бог обоим счастье. <свят> в пятницу я была на показе моды. <свят> Одежки так себе, зато вообще вся тусовка приехала. Ну, прям все, все Киркоров, такой здоровый, прям такой крупный болгарский перец. <свят> Руки как у экскаватора, глаза как у поезда. Лена Воробей спутала его со входом, прошла у него между ног. У Наташи Королевой кольто было спереди, а у Бори его сзади. А Рината Литвиновна приехала в такой прозрачной юбке на боссу попу А Пугачева вышла из машины, распахнула шубу и оттуда выпорхнул Галкин. Потом, потом был банкет, мы с Наташкой просочились, ну, сунули кому-то 500 рублей, не помню кому, кажется, шифрину. А, и что то я там такое съела, колбаску какую-то недоношенную. Короче, меня прям на скорую увезли в больницу. Куда, блин, в родильное отделение? Доктор такой странный чел, говорит, суньте себе два пальца в рот. Я говорю, с какой стати? Тогда он взял и сунул мне пять своих. А потом еще глотала шламка назад, он выходить не хотел. У меня за него четыре часа водили по коридору, пока он не вышел. А еще на прошлой неделе была в театре. Давали какую-то пьесу, не помню, как называется. Ой, в общем, там негр душил тетку за измену. И все время спрашивал, ты перед сном молилась, дрозофила? Все, дорогой мой дневничок, написал, что хотел, теперь пойду красить волосы в черный цвет. Там что у нас, блондинок, в институт не принимают. Считают, что у нас тип низкий, интеллектуональные способности. А я все, все прекрасно помню. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетеров. Две параллельные прямые никогда не пересекутся, потому что частица одной прямой отталкивает от себя, частица другой. А тело, погруженное в жидкость, всегда всплывает брюхом вверх. Вспомнила? Так, куда бы сохранить файл? Алло, Анжел? Блин, опять автоответчик включила. Коза драная. Небось, опять не этот анаболик пришел. Борец со штангой. Ну да, два сапога пара. У него лицо тазиком не прикроешь. У нее ни кожи, ни рожи, одна ласинка на голове. Блин, это же я вот ответчик наговорила. Ну ладно, компьютер, куда бы сохранить файл? Куда предлагаешь? А, в корзину? Ну, в корзину так в корзину. Там самая оптималенькая температура. До встречи, дорогой мой, не умею.